Привет-привет! Сегодня, как вы догадались из превью, у меня будет видео про маркеры, в данном случае копик и тач. Почему я решила записать это видео? Потому что эти маркеры в основном хвалят, но никто не говорит про то, какие есть минусы. Так как маркеры достаточно дорогие, очень важно понимать, что вы покупаете за эту сумму. Набор тач, наверное, будет стоить примерно 3,5 тысячи, это в лучшем случае, а копик будут гораздо дороже. У меня вот такая вот серия, она немножко подешевле, чем остальные, но так или иначе, набор базовый может вполне себе стоить 5-6 тысяч, что, на мой взгляд, достаточно дорого для канцелярий. Вот. Соответственно, нужно понимать, за что вы платите деньги. И первое, наверное, минус. Это очень большое количество рекламы. Очень много заказной рекламы у блогеров. И вы смотрите, казалось бы, видео, вам кажется, что человек купил их и делает на них честный обзор. На самом деле нет. На самом деле просто присылаются вот такие вот наборчики, да, и просят сказать что-нибудь про них хорошее. Ну, мы тут хорошие не говорим, нам никто за это не заплатил, я сама покупала эти маркеры. вот Поэтому я имею право полностью их разнести по всем фронтам. Итак, в чем, собственно, разница? Очень многие есть художники, иллюстраторы, кто рисует... Там, допустим, некоторые топят за тач, некоторые топят за копик. Но я хочу вас разочаровать. Разницы между ними нет. Да, вот так вот просто. Нету между ними разницы. Более того, я скажу, даже нет разницы особой между китайскими вот такими вот, например, палеными тач и, собственно, обычными тач. Что я имею в виду под нет разницы? То, что они, в принципе, все очень хорошо рисуют. То есть, что должен делать маркер? Он должен хорошо рисовать. У него должна быть хороший цвет перед... ну, цветоподача, да, они должны быть достаточно влажные для того, чтобы делать плавные переходы. И я покупала набор китайских маркеров в подарок. И, собственно, они не были ничуть не хуже. Основное отличие у всех вообще спиртовых маркеров, которые когда-либо попадали мне в руки паленые, неполеные, вот эти оригинальные это разница корпуса разные цветовые палитры и, собственно, разные колпачки. У маркера одно из самых, скажем так, важных вещей, которые сильно влияют на качество, это колпачок. Это очень странно прозвучит, но, во-первых, маркер не должен свободно кататься. Вот эта вот серия Копик, она очень хорошо скатывается, и это будет неудобно в том случае, если вы рисуете на каком-то планшете или лайтбоксе, который под наклоном. У вас просто будут они скатываться все. Вот. Плюс они будут часто падать со стола, могут появляться трещины, сколы... В общем, это, это не круто, поэтому, если выбираете маркеры, я бы вам посоветовала отдать предпочтение каким-то квадратным или треугольным, потому что шанс того, что они будут кататься, он меньше, и, соответственно, они не будут раскатываться у вас по всему столу. Второй момент, это то, насколько плотно колпачок сидит на маркере. То есть вот у Touch, у него очень хорошо защелкиваются колпачки, то есть вы можете слышать, да, как он звонко. Чего не скажешь про китайские маркеры. То есть, несмотря на то, что у них достаточно хорошая тоже подача цвета, из-за того, что у них неплотно прилегает колпачок, они начинают быстро высыхать. В случае с спиртовыми маркерами это очень существенный минус, потому что если они у вас будут стоять, да даже если они у вас будут лежать в процессе, когда вы рисуете, он очень быстро высохнет. Но, на самом деле, это не такая уж и катастрофа, потому что пигмент остается в стержне и достаточно просто смочить стержень спиртом. Да, я так делаю. Более того, я делаю так и стач, и копик, но они, конечно, не подсыхали у меня еще настолько сильно. Есть только у тач несколько цветов, которые у меня подсохли, и они подсыхают регулярно, я не знаю почему. Есть вот такой вот оранжевый маркер, ну, такой желто-оранжевый. Он всегда сохнет. Я не понимаю, почему он сохнет. То есть у него тоже достаточно хорошо закрывается вот крышка, но он постоянно высыхает у меня. То есть я его уже несколько раз заливала спиртом. Рисует он хорошо, нормально, но вот почему-то высыхает. Еще одно принципиальное различие между вообще всеми спиртовыми маркерами, в том числе и... Тач-скопик ⁇ это цветовые палитры. Собственно, это единственный, пожалуй, преимущественный их, скажем так, преимущественное отличие от китайских маркеров или каких-то еще. У них есть четкие цветовые палитры и новые маркеры, которые вы будете покупать из этой тач или копик. Все новые маркеры с вот таким вот условно говоря номерком, который здесь на маркерах, они будут одинакового цвета. Зачем это нужно? Если вы рисуете на постоянной основе какие-то комиксы, какие-то иллюстрации, или вы делаете какие-то картинки, которые у вас идут большим тиражом, но они должны быть одинаковые, вот это та вещь, которая действительно важна. То есть, если у вас, например, ну предположим, вы рисуете какой-то комикс, у вас у персонажа какой-то конкретный цвет волос. И для того, чтобы у вас цвета не различались от там, картинки к картинке, вы берете, покупаете такой маркер и вы знаете, что даже если он у вас закончится, можно купить дозаправку и всегда цвет будет одинаковый. То есть это то, собственно, ради чего их имеет смысл покупать. Ни для чего другого они вам просто не нужны. Если вы новичок, если вы хотите просто э, научиться рисовать маркерами, если вам Нравится вся эта тема с рисованием, или вы покупаете там, для школы, не знаю, там, для графического дизайна. Вам они просто не нужны, потому что оно просто не окупит себя. То есть за вот эту сумму вы купите себе огромные коробки э, китайских маркеров там со 100 миллионов цветов. Они постоянно продаются в огромных таких э, сумках, и вам этого будет достаточно, потому что по качеству вы не увидите разницы. Подача цвета у них абсолютно одинакова. Если вам интересно, ну не знаю, закажу себе несколько маркеров таких китайских, и покажу вам, что, собственно, это ну реально так. Что касается дозаправки, дозаправка достаточно дорогая. И для людей, которые на постоянной основе рисуют, как я уже говорила, комиксы, какие-то картинки, может быть мангу или еще что-то, это имеет смысл, потому что ты покупаешь дозаправку, ее хватает там на несколько раз, но дозаправка стоит дороже, чем несколько таких маркеров. А у Копик сейчас вышли мини-варианты дозаправок, то есть они такие узенькие, маленькие. И в принципе, ну они дешевле, то есть вот у тач гораздо дороже заправка, чем у копик, поэтому в этом смысле, конечно, имеет смысл раскошеливаться на копик, потому что, ну, у них более доступна заправка и все цвета э, есть всегда, а, то есть на официальном сайте или где-то там на amazon и ebay всегда можно заказать до заправки. А, что не скажешь про тач, у них э, все гораздо сложнее с цветами, поэтому Поэтому, наверное, в смысле там, до заправок, да, это не самый удачный вариант. То есть что это больше все-таки имеет смысл рассматривать как более одноразовый вариант. А, соответственно, в чем еще разница? Разница в том, что у копик не всегда цвета на крышках совпадают с цветами, которые получаются на картинке. Мне это, конечно, вообще непонятно, потому что это очень старая компания. У них самые одни из самых дорогих маркеров, которые, в принципе, есть на рынке, и я искренне не понимаю, почему, почему так. Может быть, конечно, все дело вот конкретно в этой серии, но вот у меня есть несколько цветов, которые, ну, они просто не такие, как на крышках, скажем так. Если рассматривать и сравнивать тач и копик, то вот даже в одной цветовой гамме, то есть вот здесь вот очень похожие цвета, но они всегда отличаются. То есть у меня не было еще ни одного цвета, который бы совпадал и в том и в другом наборе. У тач всегда цвета гораздо более яркие, более насыщенные, более темные. У копик э, цвета такие как бы ближе к натуральному. И если вы рисуете э, какие-то очень пастельные такие нежные, скажем так, переходы, э, какие-то более натуральные картинки опять же, там, допустим, для аниме, я думаю, что больше подойдет вот Копик, потому что э, у них боль... ну, вот пастельные цвета у них просто супер. Реально, они не полосят, они очень хорошо между собой тушуются, а у тач, у них все цвета, они более насыщенные, То есть вот даже красный, например, здесь тоже будет очень хорошо видно разница, То есть даже красный, вот он какой-то вроде бы тоже красный, но а, копик после того, как он высыхает, он имеет более такой... А, ну более такой интересный цвет, более глубокий, а копик они прям такие очень яркие, то есть они идеально бы подошли там, если вы занимаетесь графическим дизайном и любите делать какие-то зарисовки э, логотипов или еще чего-то на бумаге, то вот тача это ваш вариант, они очень яркие, очень насыщенные, они очень плотно ложатся, Меньше полосят, чем копик Обычно Но тут еще такая есть особенность Очень интересная то что а, Нельзя их сравнивать В контексте качества В том смысле, что некоторые говорят Что, например, тач полосят, копик не полосят Некоторые говорят, что копик полосит Тач не полосит На самом деле это все ерунда Потому что все зависит от того, насколько свежий И, скажем так, не подсохший маркер То есть любой маркер Китайский, тачкопик, еще какой-то там, я не знаю. Он, его вот эта полосистость зависит только от того, насколько он мокрый. Если, вам, если ваш маркер, который у вас уже есть, какой-то купленный, он у вас полосит, просто возьмите, купите спирт и дозалейте его спиртом. Но тут самое важное, чтобы спирт был максимально чистый. То есть он не должен иметь каких-то дополнительных примесей вот, там какая-нибудь водка и так далее, вообще не, не подойдет, потому что неизвестно, что потом случится с вашим маркером, я покупаю обычный антисептик спиртовой в аптеке, он там стоит вообще копейки, и просто шприцем потом можно стержень вот этот стержень, да, его можно вытащить, либо можно прям вот туда, там есть так, такие как, бы, как маленькие дырочки, можно аккуратно тонкой иглой шприцем туда немножко накапать спирта, и, поверьте, он у вас не будет полосить. Я уже много раз вот, тач, во всяком случае тот, который у меня подсыхает, оранжевый, я его так уже много раз заправляла, ничего с ним не случилось, не знаю, вот он сейчас вообще рисует... Да, вот он нормально рисует, то есть у него цвет никак не изменился, единственное, чем больше вот таких вот будете инъекций делать своим маркером, тем со временем они, пигмент начнет вымываться, собственно, ну как бы чернила заканчиваются, да, и он будет все более пастельный, пастельный, пастельный, и в какой-то момент он станет почти прозрачный. Вот, Но при этом у вас останется целостный стержень внутри маркера, он не будет засохший, он не будет деформироваться, поэтому не стоит их оставлять на очень долгое время, скажем так, не увлажненными и с открытой крышкой. То есть всегда, даже когда вы рисуете, никогда не оставляйте маркеры вот так потому что он начинает мгновенно высыхать, спирт очень летучий, поэтому нескольких минут достаточно для того, чтобы у вас полностью кончик пересох. Какие еще, какие скажем так, различия между ними, ну, между копик и тач? Многие говорят, что какие-то легче тушуются, какие-то нет. На самом деле это тоже полное вранье, потому что вот посмотрите, вот основная особенность это вот эти кончики, почему не вот эти, да? потому что вот это это мягкая кисть и соответственно мягкой кистью вы можете делать э, вот такие вот как бы отрывистые движения, за счет чего потом границу вы сможете как бы разблюрить, То есть вот пусть вас не смущает, что я смешиваю два этих маркера между прочим, они отлично смешиваются, и любые спиртовые маркеры, э они будут хорошо смешиваться. Поэтому не нужно думать, что вы купите, там, допустим, только Копик, их надо будет мешать с Копик. Это вообще, я, я не знаю, кто, кто это придумал и кто это распространяет. Наверное, э продавцы Копик. В общем, они нормально тушуются между собой. Вот, и вот эту вот границу, ее вполне себе можно нормально растушевать получается такой достаточно плавный градиент что еще еще э, в наборах обычно идут э, бл эти блендеры вот такие вот э, удачи мне пришлось купить блендер отдельно я не знаю почему они его не положили у копик э, блендер шел в наборе И, по моему у всех копик э, маркеров если вы покупаете в наборах э, по моему они все идут э, с блендером. Но блендер, на самом деле, это самая бесполезная штука вообще в этих маркерах, потому что он вообще не нужен. Потому что если вот вы будете блендером что-то делать, то может получиться так, что этот блендер, он начинает высветлять цвет. И я не знаю, на камере, наверное, не очень видно, но вот по мере высыхания вы видите, что цвет очень сильно выбеливается. Поэтому блендеры, особенно вот у Touch, Тут блендер, я не знаю, у них есть э, с кистью мягкой или нет. У меня вот здесь вот с жестким наконечником. Э, я обычно блендеры использую только для того, чтобы сделать такие вот как проплешины. Там, где мне нужно, там допустим, какую-то текстуру, фактуру сделать. Вот. То есть он дырявит как бы вот этот слой. Поэтому единственный вариант, при котором вы можете сделать нормальную вот такую растяжку, это вот тот метод, который я вам показала, но я думаю, что подробно про смешивание цветов я вам расскажу в отдельном видео, если вам это интересно. Ну и в общем-то вот, поэтому не ведитесь, пожалуйста, на рекламу, не ведитесь на уловки производителей, которые конкурируют между собой. Спиртовые маркеры это спиртовые маркеры. Они все содержат пигмент, разница только в корпусе и разница только в цветах. Все остальное, вот эти всякие переходы и прочее, это достигается путем вашего мастерства, путем набитой руки. И не нужно думать, что вы купите себе вот такие вот дорогие маркеры, да, и вы будете рисовать как профи. Это очень распространенное заблуждение. Которые я вижу в, чуть ли не в каждом видео, там, на ютубе, еще где-то. Э, все пишут, э, говорят, что вот, я купился вот этот набор, я там, вот, у меня такие плавные градиенты. На самом деле это все ерунда, и если, конечно, не рассматривать, скажем так, маркеры, не сравнивать, вот, у меня тут есть... Э, вот Criolo, да, это детские маркеры, то есть вот если вы не сравниваете, условно говоря, вот такие спиртовые маркеры и вот такие вот детские, то, в принципе, между ними, которые для графики сделаны, даже китайские всякие аналоги, между ними практически нет разницы. Я не знаю, кто это распространяет, что они какие-то особенные. Особенные, в них только одинаковая цветовая палитра и корпус с хорошо защелкивающимися крышками. Вот, поэтому... Пишите свои комментарии, какие у вас есть маркеры, какими вы пользуетесь, какие вам нравятся, не нравятся. Может быть, я что-то для себя тоже новое узнаю. Так что вот. Всем пока.